Пошел, как пошел, пошел. Ну <соцентричное> <Но> и очень день А хиллоу Сегодня с вами команда Аутистов Аутисто. <соценик> И мы подготовили для вас новый видос Так что ставь лосося и продолжай просмотр <соцентричный> Жена у меня злая, бьет меня, ругает. А теща добрая, любит, одевает. Вай -вай -вай -вай. Я вот так подумал, чтобы было проще. Разведусь с женою и женюсь на теще. Мне короче кажется, нет смысла нам Вай -вай -вай -вай. с тобой в дискорде сидеть. <связь> <связь> А синяя сейчас ты не парится, его считай что. Там, что <laughs> я только сказал, что-то синий? А, забейте. Я был прав. А синяя играет с вообще. А что синяя? Ну ты да. И на нее А, кстати, иди сюда. Сам ты все еще называешь. Иди сюда. Что? Смотри, что я ты я покажу, где ты? Где ты баг? С бабушкой. Бомж... Не с бомжом, вернее. С бомжом. с бомжом. Не, ну я так называю этих, которые бежат в Ты где? Я тут. Слышишь, ты смотришь на меня? Аня? Да, да, я думай. тут смотрю. Смотри. Видишь, здесь проектор должен был стоять? Здесь смотри no. на Ты no. не кажется, что здесь что-то не так? А, oh, у нас oh. подборка. Для материнская плата. Бля, вот вс, уже пушу? в руках нож держали, я иду, держись. Ой, no, щт. Я вообще не попаду. Трое шорт. Ну их нахуй. Пусть ты Шарту ребят, шарту пизда Галактику, как тебе такое? Алекс? давай Раз это? да Один ло, один ло, минус Ё-моё, что я делаю? Я убиваю, я монстр Ай машинь, как и Да, Еще один Крестись, крестись, Алекс, Алекс, крестись Что я делаю просто? Я случайно дал минус 2, вы не лезь, не лезь, не лезь. Да блять. База один. Один у, один у Алекса. Они там на Титанике. Да блять, ну. 20 секунд, 20 секунд. Тихо. Вс, успел. Тихо. Они идут оба. Вылетай, улетай. Ой, нас без денег оставили. Нас без денег оставили. Тебя обожаю. Ты в курсе, что я тебя обожаю, Теперь ты в космос. Коротко о том.. Блять, коротко. Коротко о том, как Алекс, Алекс э, подкатывает вот. у кого. А у меня парни вообще есть. Уху, это тебе когда-то мешало? Нет. Слева. Дай за тебя. Дайте хуй, я, я. я плесу. Ладно, хуй с тобой. Это было тот, который без этого. Не, взял, взял, не был, давайте ему. Ах ты шо. Эй, блять, вы ч, охуели? Б пошли Проражу, Какого хера я один Б Я Нано Охуенно Все на, на. на Б Да бл** Серьезно, ВП на автобазе сидит, я ебал, ребята, заеду, вы ебал, выйти нафиг на Б Один на автобазе. базе на Если я никого не убью, В ВП, я тебе медузу скину ПИЗДУ просто! Алекс, просто в пизду. А что ты, мой? Алекс, какая такая идея? Сейвис. Какая? Ты сказал, ты спинку не убьешь, ты отдаёшь ей медузу. Ну да, я сказал, я отправляю сейчас трое... Ты Абсолютно. Не было, не было. Чё я даю просто? Да, блять, меня закружили уже, вы о чем? Лё, ебаный в розыск, Спасите! Там а! шорт, а! там волк, шорт, блядь. Двое у, -у, -у. меня. Я пизда, походу. <с gerg> <сёк> ё -ха -ха -ха. Сейчас всё охуел просто, я от Шорт. А у этого вот челика был. Ты можешь спаститься поднять. It was at this moment that he knew. Ай, блядь! Ай, блядь! Он же был вон. А чё это страшно, блядь? First let me hop out the motherfucking Porsche I don't wanna hit that ass Don't see me like the worst I've been balling on these niggas Сейчас Только вот пошел. Тебя уже. Опа. Хоба, выжили. Я, я, я опять выжил. Я опять прыгнул и опять выжил. Ты видел это? На нож. Ну? Ты дебил. Он дебил. Он убить меня не может. Минус <соединяющий> <Так ужас. соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> Слышь! бак Вот таймерки просто! На 7-8-102, на 7 я на первом месте сейчас? Я! Ой, найс! я! <связанная> <связанная> Спасибо тебе, мой дорогой друг, за просмотр видео и надеюсь ты поставишь ЛСС, что поддержать меня и карася Планирую чуть позже делать нарезки не только по КС, но и по другим играм. По Half-Life, Stalker, в Майами и тому подобное. Оставляйте в комментариях свое мнение по поводу этого видеоматериала и что мне делать на канале в будущем. Всем бай-бай.